Плазма собственная, поэтому мы не ожидаем здесь каких-либо побочных реакций. Переносится комфортно, пациентка не ощущает в местах ведения никакой реакции в виде движения, болезненности. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео я хотела рассказать вам о новой инновационной методике в гинекологии ⁇ Плазмолифтинг ⁇ который эффективно, безопасно, малоинвазивно решает ряд гинекологических заболеваний. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Также вы можете скачать памятку, где будет информация о том, в каких еще областях медицины применяется плазмолифтинг. По этой же ссылке вы можете записаться на консультацию. Плазмолифтинг – это в общем -то, современная высокоэффективная такая, инновационная методика ввиду своей простоты, ввиду своей безопасности, ввиду э, малой травматичности, не требуются никакие надрезы или хирургическое вмешательство. Показанием для плазмолифтинга могут явиться гинекологические заболевания органов малого таза, такие как хронические заболевания придатков, хронический эндометрит для восстановления слизистой оболочки эндометрия, атрофические явления слизистой вульвы, то есть преддверие влагалища, слизистой самого влагалища дистрофические изменения, то есть изменения, связанные с образованием склерозирующего элемента на коже, выражающегося в зуде, стягивание кожи, болезненные половые контакты, постскоэтальный цистит, неудержание мочи. В данном случае также плазмолифтинг может использоваться как объемообразующее средство при противопоказаниях, например, к препаратам гиалуроновой кислоты, так как аутоплазма – это плазма, собственно, крови пациентки, поэтому каких-либо побочных реакций и непереносимости, как правило, не вызывает. Атрофические изменения, связанные с уменьшением объема как малых, так и больших половых губ, тоже могут явиться показанием к коррекции этим способом. Способом. Эффективность процедуры высокая, этим-то и привлекателен метод для пациентки в плане таких важных например, заболеваний как тонкий эндометрий, и эта методика позволяет повысить его кровоснабжение, обеспечить как подготовку женщине планирование беременности, которая у нее долго не наступала, и в плане там, подготовки к ЭКО, например. Ко мне в клинику обратилась пациентка, которая готовилась по программе ЭКО для зачатия. Мы с ней обсудили несколько вопросов и пришли к выводу, что как подготовку можно использовать и методику плазмолифтинга. В данном случае методика была направлена на восстановление структуры эндометрия, так как был тонкий эндометрий, и на увеличение количества фолликулов. Методика проводилась по схеме две процедуры в цикл с интервалом в неделю, три цикла. За этот период с помощью ультразвука отслеживали рост фолликулов, очень хороший был динамический результат, повышалось количество фолликулов и их качество. А так как они самостоятельно дозревали до необходимого размера, происходила овуляция. По истечении еще нескольких месяцев пациентка обратилась повторно с задержкой, была диагностирована маточная беременность. Сейчас наблюдается. И вынашивает здорового ребенка. Методика может использована быть как изолирована, как монотерапия, так и в сочетании с другими методами, которые также используются широко в гинекологии. При первичном обращении обязательно проводится опрос по жалобам, по анамнезу, чтобы выявить как показания, так и противопоказания. Обязательно проводится осмотры на кресле, назначаются соответствующие анализы. То есть основным анализом является общеклинический анализ крови, чтобы исключить состояние острой воспалительной реакции. Противопоказания могут явиться аутоиммунные заболевания и онкологические заболевания. Поэтому при сборе анамнезы и дополнительном обследовании все эти моменты выявляются и, соответственно, уже формируется план, как вводим, с каким интервалом, какой объем. Подробно рассказываем пациентке, как проводится процедура, берем информированное согласие. Она уже в условиях клиники выполняет эту процедуру. Плазмолифтинг ⁇ процедура, которая достаточно нова в гинекологии использовалась ранее в косметологии. Берется кровь из вены пациентки. Ну, то есть объем может быть от 5 до 10 кубиков на процедуру. Проводится центрифугирование плазмы. Пробирки э, на центрифуге 5 минут буквально занимает. После центрифугирования, отделенная от э, форменных элементов чистая плазма, набирается в шприц и вводится в непосредственно в места введения. Сама плазма состоит э, на 90 с лишним процентов из воды и э, около. 8-2 процентов, соответственно, приходится на белки и на аминокислоты, на гормоны, на витамины. Но самым важным является то, что при получении такой плазмы, она обогащенная тромбоцитами, вызывает определенные эффекты. Именно за счет того, что в тромбоцитах находится очень много факторов роста, это тромбоцитарный фактор роста, это фактор роста эндотелия сосудов, и с помощью этих факторов можно получить эффект хороший от, от э, увеличения выработки фибробластами коллагенной эластина, соответственно будет вырабатываться гиалуроновая кислота и э, это обеспечит эффект лифтинга эффект увлажнения эффект противоспалительный и регенерирующий в зависимости от мест введения если мы используем Наружное введение – это большие половые губы, малые половые губы, предверье влагалища. То используется местная анестезия препаратами Эмла либо Алопром. Экспозиция анестетиков может составлять 30-40 минут. Достаточно быстро препарат впитывается, и сама процедура уже безболезненная. Для введения внутривлагалищно передняя стенка, боковые стенки, пара цервикально-боковые своды около шейки матки, в полость матки. Соответственно, такой анестезии не требуется, так как болевых рецепторов в этих зонах нет. Те иглы, которые используют для ведения, это игла 27G и 30G, они очень тоненькие, поэтому также очень комфортно и безболезненно. А на курс используется от 3 до 5 процедур в зависимости от заболевания интервальность 5-7, максимум 10 дней на курс, соответственно в зависимости еще от фазы цикла, то есть обязательно это начинаем в первую фазу цикла и далее с определенным интервалом. Вместе с временем на интерфугирование и на саму процедуру, то есть мы отводим 40-45 минут.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 и э, образование новых сосудов, поэтому э, пациентка будет ощущать э, приток Небольшой крови к органам малого таза, это ей не будет доставлять дискомфорт, она будет чувствовать себя комфортно. Она отмечает увлажненность, отмечает уменьшение дискомфортных ощущений, которые у нее были до этого. И при проведении курсового лечения от 3 до 5 процедур с интервала в неделю, как правило, при таких заболеваниях, как атрофические изменения слизистой, изменения в виде снижения либидо, неудержания мочи. То есть пациенты, как правило, отмечают хороший результат. И в среднем это 6-8 месяцев. С таким интервалом можно дальше процедуру снова повторять. Ограничений в этом плане никаких нет. Что необходимо делать, соблюдать и как себя вести, здесь никаких ограничений тоже нет. То есть препарат собственный, без побочных эффектов в плане аллергических реакций. Какого-то рассасывающего эффекта не будет происходить, ну, то есть она там может быть в течение суток не должна, да, будет принимать горячую ванну, а так собственно ведет обычный образ жизни. В клинике легкое дыхание накоплен большой опыт по методике плазма Поэтому если вы хотите получить качественную медицинскую помощь, приходите к нам. Чтобы скачать памятку или записаться на консультацию, пожалуйста нажмите на ссылку под этим видео.